Ребят, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. И сегодня рецептик по вашим просьбам. Вы просили в комментариях приготовить чебуреки. Исполняем. Мне самому было интересно на самом деле сделать этот рецепт. Я выпросил его у своей бабушки. Она работала в своей молодости во многих ресторанчиках, кафешках в то время. И была там, ну, грубо говоря, начальником. Поваров или как это называется, главный повар, шеф повар, как сейчас говорится. В общем, рецептик по ее технологии, но немножко будет модифицирован. Приступаем. Для начала займемся тестом. Нам понадобится 125 миллилитров воды, здесь буквально где-то 6 капелек 9% уксуса. Выливаем в чашку. Вот, берем в два раза больше муки. То есть, с, ой, 250 граммов муки. Высыпаем сюда. Наверное, сразу все не будем высыпать, немножко оставим, будем замешивать и там уже посмотрим. Ну и берем ложечкой пока все, что это начинает замешивать. Вообще, на самом деле, насколько я заметил, удобнее добавлять сначала, когда мешаешь тесто, замешиваешь. Удобнее добавлять сначала жидкие ингредиенты, потом уже высыпать муку. Так мне кажется проще угадать с консистенцией теста. В принципе, когда стало таким сухим, приступаем к ручной работе. Берем и вымешиваем. Так, в общем, тесто у нас готово. Такой вот комочек. Так. Отправляем его, пускай у нас отдыхает, займемся начинкой для чебуреков. Так, друзья, приступим теперь к начинке. Что главное начинки для чебуреков? Естественно, когда вы его разламываете или там кушаете, вот этот прям сок. Много-много сока. Фарш. У меня фарш, ну, обычно говяжий взял. Можно было 5 сделать, но ну, следующий раз как. А, берем лук. Обязательно лук. Причем побольше. У меня большая одна головка. Можно взять пару средних заголовок. Короче, разваливаем его на такие вот куски, чтобы блендеру было удобнее с ним обращаться. вываливаем вот. ну, все туда. Нам нужно сделать сейчас именно луковую кашу. Для того, чтобы фарш у нас был не такой, знаете, как вот тефтелина, а прям такой жиденький, как паста. Так что вываливаем весь лучок блендер, сразу посолим его ну, по вкусу, пару щепоток туда соли кину я, так вот. и вливаем туда водички, ну, плюс-минус 200 миллилитров. И делаем из этого кашу. Вваливаем решетку. Подзаливаем наш луковой кашкой, Сейчас немножко поразме... подзамешаем это. Короче, у нас в общем должен получиться фарш такой вот жиденький, именно как кашка, чтобы он мазался, чтобы он не собирался вот прям в комочке, а именно чтобы он такой, вот, чтобы его можно было размазывать, прям. Так, еще немножко. Ну, примерно вот такой консистенции. Теперь нам нужно еще немножко посолить. И, естественно, добавить перчика. Ну, кому какие приправы, можно сюда добавить еще легко зеры, зиры. Но это уже по вкусу. Кому нравится зира, можно добавлять. Немножко поперчим. Ну, как немножко. Хорошенько поперчим. Немножко соли сюда. И еще раз это все перемешаем хорошенько. Делаем такую колбасеньку. отчипываем кусочек теста отсюда. Ну и раскатываем кружочек. Берем вот так вот тарелочку нужного размера и прорезаем можно было бы конечно и больше они вообще были всегда больше чем речки но по техническим причинам мы будем их делать такого размера вот так убираем Черт. так эти остаточки у нас идут обратно в наш, в наше тесто ну, такие чебуречки у нас будут получать. Ну что, друзья, пришел момент. В общем, берем наш фарш, накладываем его, оставляем по краям немножко места для того, чтобы защипнуть потом это все, собрать, вернее. И вот так укладываем фарш. Видите, он прям он мажется, он как крем практически. Вот. Ну и до серединки еще немножко. Мы же для себя делаем, мы же хотим, чтобы тут прям мощным было не скапом больше все итак, теперь берем его берем складываем пополам оп, немножко придавливаем так и теперь его запечатываем как это проще всего сделать да элементарно берем так вилочку и вилочку так оп оп только самое главное, масло уже должно греться. И чебурек вот мы его собрали, и нужно отправлять сразу же туда, на сковородочку. Почему? Потому что у нас фар жиденький, а тесто тоненькое. И оно сейчас просто его пропитает и размокнет тесто наше. Так, друзья, ну что, чебуреки наши готовы. Есть несколько нюансов. давайте сначала попробуем. Тесто тоненькое, хрустящее. Начиночка немножко свалила. Сейчас, да, не дадим. Очень сочно, но очень жирно. Я думаю, все прекрасно знают, что такое чебуреки. Сытно, жирненько. Есть несколько моментов по поводу их именно их приготовления. Во-первых, нужно сразу же, как вот вы лепите их, сделали тесто, сделали начиночку, и сразу начинаете катать тесто, сразу же наложили начиночку и сразу же масло. Иначе если это делать все поочередно, потом выкладывать кусочек вот этот, который вы раскатали, на него выкладывать начиночку, пытаться это все защипить, края у теста начинают подсыхать, в итоге потом выкладывать это в масло и это все начинает потихонечку со всех сторон сочек вот так вот у маслица подбегать. В общем, есть свои нюансы по поводу приготовления. Готовится в принципе несложно, но требует Скажем так, одному человеку это приготовить довольно-таки проблематично. Но рецепт, конечно, классный. Пробуйте, готовьте, делитесь своими эмоциями. Вот. Ну, ставьте, конечно же, лайкосик. Не забывайте про подписочку, колокольчик. Ну и оставить свой комментарий. Я думаю, после того, кто приготовит это, будет много комментариев под этим видео. Ну, а... до новых встреч. Ну... Знаешь, на самом деле, блин, вспомнилось еще вот то время, когда чебуреки были очень популярные. Я просто помню, еще мама меня забирала из садика, везла домой, и там была чебуречная такая, блин, а ты, во-первых, когда жаришь, ты запах это свой запах чебуреков прям. Ну, прикольно, вкусно. Я аж вспомнил детство. Аж ностальгия такая. Ну да ладно.